всем привет с наступающим новым годом с вами ирина быстрова и сегодня я хочу рассказать как я делаю вот такую замечательную елочку она будет с конфетами это будет такой шикарный подарок потому что это большая елочка расскажу как я уже дошла вот до этого этапа а потом более подробно остановлюсь на некоторых моментах Итак, эта елочка у меня будет в горшочке Досыпала вот у нее где-то около 40 сантиметров вместе с горшком. Значит, что прежде всего я взяла пенопласт. Просто был у меня квадратный такой брусок. Из него вырезала конус. Можно купить конус, если есть подходящего размера. Но у меня вот в магазине только маленькие предлагали когда у нас есть готовый конус, пенопласт или пеноплекс, неважно, какой материал вы возьмете. Главное, чтобы у него потом можно было легко втыкать зубочистки. В этот конус я воткнула вот такую картонную трубочку. Эта трубочка у меня от у каждой хозяйки есть, остаются трубочки, либо от фольги, для запекания, либо от пищевой пленки. От фольги у нее есть вот такие дырочки, от пищевой пленки таких дырочек нет, она более гладкая. Ну, в общем-то, они мне не помешали, потому что их там совершенно не видно. И вот эту э, трубочку я сначала воткнула в мой конус. Получилось такое отверстие. Потом я его э, посадила на клеевой пистолет и уже зафиксировала в этом отверстии. Таким образом у меня получился конус на ножке. Потом этот конус нужно было посадить в горшок. Я взяла подходящий от цветов, подходящий горшочек. Это может быть обычная консервная банка, например, из-под горошка или какая-то поменьше. То есть все зависит от того, какая у вас елочка. Можно какой-то пластиковый стакан взять. Ну, в общем, не важно, какая будет у вас емкость. Смотрите только по своим размерам, какая вам подходит. Потому что вы ее декорируете и ничего не будет видно. Потом я развела гипс. Я купила, даже он называется не гипс, а алибастер. Но это, в общем-то, неважно, Это одно и то же. Разводите раствор, такой нежидкий. И сажаете туда елочку. Вот, собственно говоря, и все. Там такая маленькая ножка, собственно, осталась. Не, не очень хорошо видно. Она нам и не нужна. И потом декорируете в красивую обертку вашу ваш горшочек. Получается у нас вот такая вот красивая. Я еще не закончила, естественно, украшение. На данном этапе такая у меня получилась елочка что дальше дальше нужно взять какую-то подходящую или просто датированную бумагу или вот в данном случае у меня тут а, фетр тонкий рулонный для флористики и чем-то зелененьким обернуть нашу елочку зафиксировать тоже клеиваем пистолетом фиксировала мою вот эту обертку для того, чтобы не просвечивалось. У нас вот тут все-таки промежуточки какие-то случаются. Вот, чтобы у нас просвечивалось зелененькое. Чтобы все было красиво. И потом наша задача сделать вот эти фунтики, которыми я начала украшать уже мою елочку. Я взяла органзу, тоже рулонная для флористики. И нарезала ее... Ну, произвольно резала, но ну, в среднем примерно там 8 на 8, 10 на 10, какие там получались квадратики. Большие не нужно делать. Нарезаем на квадратики, разогреваем клеевой пистолет, подготавливаем зубочистки и начинаем делать фунтики. Что мы для этого делаем? Противоположные уголки складываем только не друг на дружку, а как бы по диагонали, рядышком, чтобы у нас получились два таких ушка. Потом загибаем правый край налево, так, чтобы опять уголки торчали неравномерно, чтобы не накладывались друг на друга. Вот у нас один уголок, вот другой, вот третий, вот четвертый. Получается такой пушистенький фунтик. И в этот уголочек вклеиваем зубочистку. Много клея. Маленькую капельку внутрь вставляю, прокручиваю, чтобы она обмазала всю зубочистку. И пальчиком прижимаю. Вот она приклеилась. Получился у нас вот такой вот объемный элемент. Если елка большая, то этих фунтиков нужно очень много. Ну, штук 100, наверное. Если вы делаете много елочек, вот в прошлом году я делала просто для своих знакомых подруг елочки, я делала их, конечно, в два раза меньше, потому что времени на этих фунтиков уходит достаточно много. Ну вот, я делала быстренько. Что можно, чем можно заменить органзу, в принципе, любой оберточной бумагой подходящего цвета и дизайна. Например, вот. У меня есть еще вот такая зелененькая бумажка можно сочетать можно зеленую допустим с чем-нибудь там с золотистой с белой елку может быть вообще это даже не зеленая это все зависит от вашей фантазии что вам нравится то и используйте если вот смотрите вот этот фунтик у меня получился не квадратный а прямоугольный немножечко поэтому я его беру вот по короткой, вот эта короткая сторона, то есть это ширина, это длина. По ширине располагаю к себе, да, и по длине складываю его так же, как я показывала. То есть, смотрите, разница какая. Если мы его складываем по длинной стороне, вот эта длинная сторона, он у нас получается немножко шире. Если мы его складываем по короткой стороне, на короткую сторону, по длинной стороне складываем, на короткую сторону. Он у нас получается более такой компактный, мне больше нравится. В общем, вы проэкспериментируйте. Делаем маленькую капельку. И в серединку вставляем, располагаем его желательно ровненько, чтобы у нас зубочистка ровно посередине лежала, продолжала наш уголочек. И вот делаем много много много таких фунтиков много много много Ну вы потом по ходу будете уже на месте их располагать и увидите хватает вам или не хватает у меня клеевой пистолет с регулятором температуры это очень удобно для разных этапов работы то есть когда я клеила пенопласт я ставила 160 и чуть меньше даже потому что если Допустим, 200 градусов, то пенопласт просто, он плавится, получаются такие огромные дыры. А когда уже клею фунтики, я поставила вот почти 180 градусов. Тут надо регулировать температуру, потому что при некоторой температуре остаются вот такие длинные ниточки за клеевым пистолетом, поэтому очень удобно, когда есть возможность отрегулировать. Если у вас не регулируется, просто будьте осторожны с пальцами, когда будете прижимать зубочистку внутри фунтика. Ну что ж, делаем фунтики в том объеме, в котором необходимо для вашей елочки. С фунтиками я закончила. Теперь перехожу к конфетам. Я выбрала конфеты крыкунов. Как видите, они не имеют никаких хвостиков. Если конфета с хвостиком, ее проще приклеить. Просто оборачиваете бачистку двусторонним скотчем и заматываете хвостик в этот двусторонний скотч. В данном случае конфета вот такая хитрая, поэтому мы ее оборачиваем какой-нибудь пленкой. Это может быть слюда. Ну, а вот оберточная бумага, просто прозрачная. Она может быть с каким-то рисунком. Это может быть пищевая пленка. И вот это у меня... Как говорится, все идет в дело. Это пленка, которым была обернута сама коробка конфет Каркунов. Я отрезала квадратик примерно 12 на 12 сантиметров. Даже, как видите, он и не квадратик никакой. Но сейчас мы его будем использовать для наших целей. Нам еще понадобится нитка, закрутить кончики. Я пользуюсь обычно канцелярским ножом для обрезки скотча и понадобится пистолет для того чтобы зафиксировать хвостики чтобы они у нас не разбегались Итак, что мы делаем берем двусторонний скотч небольшой кусочек наматываем на зубочистку он прозрачный поэтому возможно, вы не увидите, вот уголочком, на уголочек кладу зубочистку и наматываю. Вот видно, да, блестит, поблескивает, вот у меня скотч. Теперь готовим нашу конфетку, в середину кладу мою конфетку и заворачиваю краешки. Чем мягче пленка, тем плотнее она облегает нашу конфетку. Потом сюда кладу зубочистку и закручиваю. Вот так получается у меня конфетка обернута, зафиксирована, и теперь мы ее фиксируем э, ниточкой. Хорошенечко, чтобы у нас ничего не развалилось, ниточку обрываю, фиксирую хвостики чуть-чуть клеем а вот эту лишнюю пленку срезаю, она мне не нужна. Вот и все. Вот так оборачиваем все конфетки. Если вы выбрали конфетки с хвостиками, значит точно так же в свободный хвостик заворачиваете обмотанную двусторонним скотчем зубочистку. Готовим конфетки, которые вы хотите использовать в елочке. Мне не хватило зеленой органзы, поэтому я решила дополнить ее еще белой. А также подготовила различные элементы для декора. Собираю елочку и украшаю ее на свой вкус.